Сделали полшага от беседки и просто сразу нашли на мосту. Вот это одна из конструкций диагонального креста. То есть эти вещи применяются везде очень привычно глазу, в совершенно разных формах. Там ключик у тебя далеко. Вот там в украшениях, в подвесках, в оформлении, в дизайне. А, масса вещей, вот, в различных э, оградах, решетках, тамкованных. В основе чаще всего, конечно, не только этот символ, но чаще всего применяется этот символ. И я думаю, и наш опыт говорит о том, что это не просто так. Это не значит, что все понимают, что они делают. Это просто, знаете, когда в базу реальности зашиты какие-то вот, основополагающие вещи про которые мы можем знать, можем не знать, но это не значит, что их нет или они не работают. Да? А как раз почему я предложила плясать от печки звезды Руси, потому что мы ее обнаружили везде и обнаружили, насколько она важна и какой-то мощный резонатор. И стали с этим разбираться. Поехали. Так, итак, вот, ну, <laughs> вот такой у нас получился экспромт из того, что было. Вот крестовина межмирья и крестовина межвременья. Вместе они образуют вот эту снежинку, основу, которую мы знаем, как Звезду Богородицы, Звезду Ладу, Лады, и которая имеет очень много модификаций, отображенных в том числе на церковных крестах. Теперь, что еще сегодня имеет смысл рассказать? Что а, когда... Мы создали проекцию вот этой вот восьмилучевой звезды на земле, как структуры. Вот делают же пентаграммы там, да, то есть мы это выложили на земле. Причем первый раз у нас было в Переславле, там прям были кочки, которые подходили под эту структуру. И по сторонам света, потому что, помимо прочего, это все привязывается к сторонам света. И удивительно, что даже роза ветров, почитайте про розу ветров, очень любопытное объяснение, как используется роза ветров, о том, что в зависимости от того, какие ветра дуют, те, те лепестки на карте изображены, но те карты, которые мы смотрели, в том числе старинные или якобы старинные, извините, пожалуйста, там разница не в том, что какие-то лепестки длиннее, есть такие изображения, но их крайне мало, в основном Роза ветров представлена равновесными, равноправными лучами, то есть это, по сути дела, вот это же изображение, которое зачем-то в обязательном порядке на различных картах присутствует, с объяснением, которое мне не показалось до конца аргументированным логическим не совпадает с реальностью потому что если это про то какие ветра дует то она не может быть равномерно да? везде есть какие-то преобладающие течения преобладающие ветра и некоторых ветров может вообще не быть вот так вот, как... итак когда мы это вот отображение выложили на земле привязав это к север-юг, запад-восток, то, естественно, диагоналями оказались там северо-запад, северо-восток, юго-восток, юго-запад. Ну, понятно, да? Вот. И э, стали смотреть, что же за значение, что за проходы получаются в результате, э, если вот представьте себе, что это некая, ну, знаете, как лабиринт или какая-то матрица, да? И когда человек входит отсюда, например, или отсюда, или отсюда, что с ним происходит? Что он чувствует? В чем разница? Нет, отключай.